Друзья, сегодня мы решили сделать мороженое из домашних сливок. Домашних сливок у нас будет 400 грамм. Помещаем наши сливки в кастрюлю из, из нержавеющей стали. И берем у нас было 400 миллилитров 400 грамм сливок и добавляем 400 миллилитров молока перемешиваем до однородной массы и далее взбиваем миксером Увеличивается в массе, поднимается, доускивается. Консистенция должна быть густой сметаны и стойких пиков. Такие вот стойкие пики остаются. Добавляем сгущенное молоко, 200 грамм, приблизительно. И размешиваем далее. Добавляем немножечко ванильчика и взбиваем. И далее в нашу подготовленную. переливаем и ставим в холодильник и отправляем мороженое ну прошло два часа и набираем мороженое красиво оформим и попробуем мороженое добавляем я люблю с вареньем для для придания пикантности для вкуса и друзья я обожаю вареньем варенье потом обожаю туда орехи ну ну как без моего любимого это лен. Ну, а теперь будем пробовать. Итак, пробуем. Ну, как? Угу. М -м -м. Вкусно? Да, классно. Друзья, приятного аппетита. Нам понравилось. Нам понравилось. Очень вкусно. Ну, вкуснее, чем магазинный. Потому что это домашнее. Без химии. Рекомендую.